Так, ну что, господа дауншифтер, давайте тогда без длинных вступлений и без имен не выдавайте рыбные места. Вы живете в такой, ну, более-менее настоящей деревне. Хотя да. в прошлом горожане. Оба. Да. Я эту местность видел и зимой, и летом, и первое, что бросается в глаза для человека, который просто из города заехал к дауншифтерам, думается, наверное, у людей где-то должна быть корова, потому что моя первая ассоциация, ну, Простоквашина, Матроскин, Буренка и, как его звали, Гаврюша. Вторая ассоциация, помню, собственно, когда я летом был в настоящей деревне, в далекой области, там, такая была процедура, насколько я знаю, где-то в 4 утра люди вставали, доили коров, которых у них было 2, после этого коров выводили, их нужно было проводить до местной центральной площади. Все это еще до рассвета, или, ну или на грани рассвета. Собиралось большое это колхозное стадо, стадо забирал пастух и куда-то его на весь день угонял. Вечером часов в 9 все знали, что стадо приходит назад, люди забираются на, на эту площадь обратно, Там меня, в том числе, послали коров забирать. Ну или там, у кого особо умные, дрессированные коровы, они сами находят с площади, ну это редко бывает. Здесь, ну, во-первых, коровы нет у вас, это первое, во-вторых, насколько я знаю, здесь ни у кого нет коров. И, насколько я знаю, эта проблема выходит за пределы вашей области, то есть нигде коров в частных хозяйствах нет. Нет, Хотя... у нас в деревне одна корова есть. Одна? Да, одна всего. Понятно. Ну, собственно, мой вопрос заключается в следующем. Как бывшие горожане, нынешнему горожанину на пальцах объяснить, как так получается, что, ну, думается, одна из вещей, зачем люди вообще выезжают в сельскую местность на ПМЖ, это вот коровка, молочко, там все натуральное, как там в рекламах показывают, творожок, сметанка, все вот утром собранное. И ничего этого я что то не наблюдаю. На пальцах объясните технарям, почему, где корова. Корову выводить стали от того, что корова больше не покрывается. У них образуется желтое тело и вызывают ветеринара, который приезжает, корова не может. Она не приходит в охоту и она не оплодотворяется. И за это стали выводить коров. Вопросы бесплодии коров добавляю. Значит, раньше были. Культурное пастбище. Раньше были стада колхозные и частные, стада деревенские, которые пас какой-то назначенный пастух. Да? То есть было определенное стадо коров, были быки, даже не один. В настоящее время мы имеем тот факт, что буков нет вообще как класса. Корова осеменяется обычно искусственным осеменением. Достать этот сосуд определенный да, с этим семенем быка – это довольно-таки сложная процедура, не дешевая. Хозяйств, где держат эти сосуды и где занимаются искусственным осеменением, их там раз-два и общелся. И, как правило, это крупные фирмы, всем известные вроде Мираторга, зеленых линий там, и других прочих. То есть это огромные холдинги, которые просто так а бы кому эти сосуды не будут раздавать. Я буду тупым образом вопрос, уточнять и перефразировать и для себя, и для остальных тоже. Правильно ли я услышал, что корове, чтобы регулярно давать молоко, нужен бык? Нужен бык, нужен свободный выпас, нужен правильный уход в прямом смысле Можно сразу слова. сразу это гражданам, что такое свободный выпас? Свободный выпас это то есть не содержание ее на веревке, на каком-то колу, как это сейчас принято практически повсеместно, поскольку поля все либо куплены какими-то Агрокомплекс. агрокомплексами, агрохолдингами, либо они находятся в более-менее частных руках, но это все равно чужие поля, чужие пастбища. То есть, если быка нет, то это означает, что, во-первых, нет молока, а во-вторых, корова заболевает, и что дальше, умирает? Корова заболевает э -э, гинекологическими, так скажем, если это можно так назвать, заболеваниями. Это не только желтое тело, там их три вариации, но все три ведут к одному и тому же. Ведут к бесплодию, к потере молочности и к дальнейшему бою скота как такового. если ну, как... можно Вопрос на грани приличия. Я понимаю, что вы не зоологи, не ветеринары, но тем не менее... А нет ли такого эффекта у людей случайно, если, если у женщин нет мужчины, может ли это вести к заболеваниям? Не можем ответить, мы не профессиональные специалисты гинекологии или сексологии. Но ну, воз... вполне возможно. Оставим что... это для хливаров в комментариях. Значит, во-вторых, сразу вопрос напрашивается: а в чем проблема завести собственного быка? Ну, во-первых, это финансово, во-вторых. Самая главная проблема это финансовая, потому что в настоящий момент это ну. Порядка 50, наверное, тысяч рублей, я думаю, как минимум. Но дело даже не 50 тысяч рублей, а дело в том, что этого быка надо где-то содержать. То есть нужно определенное помещение, не маленькое. Нужен, ну, опять же, уход за этим быком, как за корову. То есть нужны корма, заготовка кормов, сами корма как таковые. Нужен уход в плане его внешнего содержания. То есть уборка всех его там, экскрементов, да, там, чистка, мойка иногда, выпас. А чем он отличается от коровы, собственно? Просто плюс еще одна Нет, коровая. у него совершенно другой характер у быков. Характер совершенно другой. Конституция, начнем с того, что мышечная масса у него гораздо больше, силы, естественно, гораздо больше, надо это учитывать, потому что человек в среднем весит килограмм 80 максимум, а отдельные особи до не будем говорить о тех, которые превышают этот порог. Что касается быков, у него минимальная мышечная масса вместе с костями и со всеми остальными делами, то есть живой вес, это где-то порядка килограмм 500, 400-500. 100. То есть, для сравнения, да, 80 против даже 300 килограмм, это даже человеку, который не знаком с физикой, понятно, что просто если бык выйдет из себя, человек с ним просто не справится никак. Правильно я услышал, что цена входа в этот бизнес, скажем так, корова, да, это 50 тысяч рублей. Это в каком все, возрасте? Все зависит от того, какой порода. возраст быка, какая порода, да. Нет, допустим, про корову. Вот человек решил завести корову. Он с чего начинает? Он должен начать, ну, понятное дело, с помещения, наверное. Да. Ну, пусть летом дело происходит, ладно. Корова. Цена вопроса. 50 на да? я думаю, что никак не ниже 50 тысяч. Да. Дело в том, что даже вот мы сейчас содержим хоз, беспородистая коза, там вообще самая-самая деревенская, какой-нибудь бабушки, она обойдется по минималке где-то тысяч за 5. 6. 6, да. да. То есть это нормальная цена в сельской местности, да. Но это самая минимальная цена. Если брать козу породистую, высокоудойную, то цены доходит до 100-150 до тысяч за особь. Это коза, это не корова. А Потом сено. А, пардон, бык ей нужен сразу, или как бы с этим можно подумать. Все зависит вот от того, в каком будет. возрасте взяли эту корову. Их, как правило, берут не коровами, а тёлками. Это еще, кстати, один минус, почему коров сейчас не держит. Потому что берется молодая особь, которая совершенно неприрученная, да. И когда ее покрывают быком, во-первых, вопрос: еще покроется ли она быком или нет. Но даже если она покрылась, она потом э, производит теленка. И когда начинается раздой, вот тут начинаются все сложности. Потому что, как любая скотина, которая не привыкшая к этому процессу, она начинает брыкаться, бодаться, всячески показывает, что ей это не нравится. Ты надо ее приручать к этому. И приучать. А еще один глупый вопрос. А что мешает, например, ну скажем, допустим, нужен бык, ладно. 5-10 дворов объединяются, покупают себе корове и одного быка на всех. Здесь нет таких домов, которые захотели. В деревенской этим местности заниматься. среди людей, которые живут здесь, да, здесь нет такой тяги. Это эффективно только в случае, если образуется поселение каких-то людей, очень хорошо знающих друг друга, например, горожан, москвичей, как которые, вариант, хотят, этим которые хотят, этим заниматься, то есть что-то вроде как поселения. Они живут вот этим одним вектором, направленные и да, это возможно. В плане деревенских жителей это невозможно, потому что сейчас такая жизнь, что все стали единоличниками. Они думают только о своем хозяйстве, только о своем доме, только о своей семье. И не хотят работать вот как бы сами на себя. Разучились люди работать. Потому что это нужно сено, это рано вставать, это косить, это надо переворачивать два-три раза, да? Это надо все увозить. Это нужна опять же техника. Нужна это... техника, нужны руки свободные. Это сейчас очень большая редкость. А вот как мультики показано, дядя Федор. С котом вдвоем косят траву, это на двух коров не пойдет. Все зависит от физической силы косарей, от их умения, от количества сена заготовленного и опять же от тех же полей в наличии. То есть если эти поля есть, наличие время есть, силы есть, Здесь руки есть там и все остальное есть. В нашей местности есть поля, можно даже сказать, что они полубесхозные, но там не совсем пригодная трава. Это то есть первое. поля заросшие тоже, а бы какую траву ты искать не дашь. Нет, а потом они принадлежат бывшим колхозам. Да. То есть сегодня ты, например, будешь пользоваться, а завтра придет колхоз. И тебе завтра он... придет владелец или будущий владелец, который права эти на себя вытянет с этого колхоза а и какой, скажет, а какой, на, на каком основании. То, что называется, заливные луга и так далее. Они же не могут никому принадлежать, нет? И Опять же, тут, тут трава должна быть определенная. Тоже ты не каждую траву возьмешь. Корова, например, она как бы луговую ест. Коза, да, у нее побольше трав она ест. То она менее. Рацион питания коров, он, конечно, более скуден, чем у коз. Это еще один минус, почему люди перестали заводить коров и почему они перешли на коз. То есть, остальные плюсы коз, я думаю, мы не будем сейчас выяснять. Это и так понятно, что это размеры, это финансовая составляющая, это, опять же, процент жира в молоке у коз, у коров он гораздо ниже. Потом люди а не хотят можно, покупать сразу, покупать По аналогии молоко. опять же вопрос, то есть, с козами таких проблем нет? То есть, у вас собственный козел, что ли, есть? Да, такой? у нас собственный козёл. Он У всех здесь собственно Нет, козёл. к нам приходят. То есть, вы даете за деньги? Мы давали сначала бесплатно, с того года мы начали за это брать деньги, не за всех. Um. То есть даже на козла не у всех денег есть, или просто желания нет у людей? Желания людей нет, это труд. Это... это труд, это лишняя голова, которая кроме как потомства ничего больше не дает. А целый год на него надо работать. Вы завели козла, как бы, какой у него период, когда он вот, выполняет свою функцию? Сколько времени? Получается... С 5 это... месяцев до момента серьезной старости, то есть это где-то лет до 9. Нет, он вообще нужен Ого. один раз в год, получается. Вот с сентября, там, по январь, пока козы входят. То есть ради этого одного раза вам приходится держать все время... Козла, Козла, да. Это не каждый, потому что, например, женщина у козлы тоже, они при старении, так скажем, они, у них меняется характер. И они начинают себя не очень красиво вести. И у нас как бы этим... Папа занимается козлом. И вот старший сын. Я к этому не подхожу. Потому что он может нападать. Но при всем при том козел имеет массу, вот эту живую массу, гораздо ниже, чем тот же бык. Да? То есть у него живая масса максимально доходит до состояния серьезного мужчины. Поэтому даже встав на задние лапы, он не принесет такого вреда. И уж тем более он не сможет управлять процессом, в отличие от быка. бык в силу своей массы даже сможет управлять. Ну, на пальцах получается иск. Есть... Целый комплекс причин там, во-первых, есть высокая стоимость входа. Да, это дорого войти. А сколько для сравнения, например, коза стоит? Ну, пять тысяч, семь тысяч. Минимально 5 тысяч, дворовая коза, максимально больше ста тысяч козленок породистые, с родословной со всеми делами. А да, если да, сравнить с водой за день вот корова и коза. Средний надой из козы идет где-то порядка литров трех, если это не породистая, подчеркиваю. Средняя удость коровы – это где-то, ну, если я не ошибаюсь, литров, 20. наверное, 20. Ну, средний за день. Ну, пусть 20 литров это сколько коз получается, ну, скажем. Ну, если средних коз, то это получается около 7, 7 коз. 7 коз. Но у вас сколько коз? У нас две – козы и козел. Но 7 вам не нужно. Нет. Но дело еще в том, что козье молоко оно дороже, стоит, чем коровье. Потому что козье молоко, она считается менее аллергенно, у нее выше жирность. Сейчас прям парадигма сдвигается. Да, даже банально козье молоко можно разбавить вдвое, это получится примерно то же самое, что и коровье. Я правильно услышал, что практически из этого прямо следует, что коров принципиально не может содержать маленькое отдельное хозяйство. Просто по целому ряду причин структурных это просто невозможно. То есть не может жить корова на отдельном фермерском дворе. У нас у знакомых жила корова но вот у одних например там техника и там нет семьи то есть мама папа ну, мужчина и женщина они могут содержать когда есть время если берем идеальные да. условия то есть отсутствие детей наличие свободного времени наличие еще в хозяйстве чего-то помимо коровы что приносит какой-то доход, да, тогда это вполне реальное занятие. Если корова содержится только одна сама по себе, то есть нет ни кур, ни свиней, ни какого-то еще вот какой-то скотины, которая может приносить доход, то это утопия. Потому что в настоящее время корова приносит, кроме телят раз в год, да, она приносит молоко. Из молока, да, можно делать сыры, там творог и все остальное, но... Как показывает практика, конкурентоспособность этого товара, в сравнении с сетевыми маркетами, да, людям сколько угодно можно объяснять, что это экологически чистое сырье, там экологически чистые продукты, они больше верят цене, к сожалению, нежели товарному виду То есть, и если, качеству. если у вас вдруг бы образовался, скажем, из молока молока, ну, серьезный лишь, скажем, литров 10, вам его некуда деть вообще? В principe. нашем хозяйстве его есть куда деть. Э -э -э -э -э -э Нет, я не не хозяйстве, в хозяйстве, с кормить свиньям. Я имею в виду продать. Нет, здесь religious. есть люди, которые этим занимаются. У них большие семьи. Ну, родители, дедушки, бабушки, это они все вместе находятся. Ну, сколько большие? Сколько взрослых? Четверо взрослых и двое детей. У них есть корова. Да. Или даже не одна. Да. И занимаются еще плюс свиньями. И они все вместе находятся. В основном это как бы пенсионеры уже. А вот я услышал, типа, что от коровы нельзя никуда уехать. А от козы можно уехать? Да. От козы можно уехать. козе можно насыпать кормов, как правило, И это сена, да. Если козленком. она еще с козленком, да. То есть насыпаешь корма в кормушку, этих кормов, если нормально кормушка, их хватает, ну, минимум на сутки, а вообще на трой суток. В некоторых случаях даже и до недели, если все правильно организовать. То есть коза она может сама себя прокормить, пропоить, и они за особо сильный уход не требуются. в отличие от коровы. Корова она испражняется регулярно, испражняется полужидко, в отличие от козы. Вот убирать за нее надо как минимум раз в сутки, а то и два раза в сутки, а то и три, а то и три иной раз, да. И корова самую иной раз надо мыть, и поэтому от коров не уедешь вообще никуда. То есть это надо иметь человек, который постоянно здесь находится вместе с ней. Я так понимаю, от фермерского хозяйства вообще никуда особо не уедешь, да? Да, но, но это правда. еще усложняет. Это корову, дело. она в разы усложняет, да. Корову просто оставить невозможно. Опять же, как, как бывшие горожане нынешнему горожанину, много дебатов сказано про то что раньше вот в селе дети ну, каждый следующий ребенок был прибытком в семье потому что он представлял собой новую дополнительную рабочую силу которую можно было куда-то использовать а сейчас типа в городе вот все не так там каждый следующий ребенок это наоборот убыток то есть он убавляет фермерского хозяйства как бы есть где дети являются прибытком с точки зрения сельского хозяйства или не являются прибытком но они являются помощниками это правда насколько? Старший он большой у нас, да. Ему 13 Тут все дело в том, что раньше, если мы затрагиваем раньше, раньше были только школы, уровень образования, система образования была совершенно другая, хватало даже четырех классов образования, и люди помимо этой школы больше они нигде не были задействованы, то есть они были задействованы в школе и в хозяйстве в своем собственном. Теперь ситуация следующая, то есть школа занимает больше половины времени, обучающегося. Начиная с утра и заканчивая днем, да, то есть ребенок приезжает в лучшем случае в 3 часа дня, у него времени на занятия уроками и хозяйством минимальное просто, потому что хозяйством надо заниматься но ну, минимум 2 часа в день. Соответственно, если мы берем ребенка стандартного, который учится в школе, то есть он может вставать раньше, допустим, помогать родителям этот час с утра. А вечером у него уже такой возможности нет, потому что он приезжает 3 часа дня, это в самом лучшем случае, в деревенской местности, подчеркиваю, это почти везде сейчас организовано, поскольку остались единичные школы, в которых свозит централизованно автобусами людей со всех деревень. И школы закрываются? Школы закрываются, да, остается одна какая-то центральная школа, в которой учатся эти дети, ездят они этими автобусами, вечерние рейсы, как правило, они бывают либо первые, либо вторые, вторые рейсы, что такое городские люди не понимают, это порядка 5 часов вечера человек приезжает домой. То есть, если ребенок приезжает 5 часов вечера домой, он уже выжитый как лимон после школьной программы, плюс еще вот на этих всех продленках, да, то у него нет никакого желания заниматься уроками, и уж тем более у него нет желания заниматься хозяйством. То есть он хочет своих каких-то вещей, своего в свободного Но времени. Нам все равно помогает. Во-первых, чистит сарай, действительно на нем. Он это делает. Потом он кормит один раз в день он кормит, второй раз папа кормит равно, получается в целом в общем основной объем забирает на себя. школа основной объем забирает школа тут еще не коснулись дополнительных э, кружков так называемых да потому что не везде подчеркиваю не во всех деревнях это есть но в районных центрах как правило есть э, какие-то заведения досуга то есть это какая-нибудь музыкальная школа школа искусств э, районный дом культуры где проходят всякие разные кружки и, как правило конечно стараются отдать туда своих детей чтобы было какое-то образование еще дополнительно помимо общей программы но это у тех у кого... Есть возможность. У кого есть возможность, у кого есть время, у кого есть самое главное желание, за чтобы дети этим занимались. А второй вопрос. Проблема у людей здесь работы? Нет работы. Мой был заготовленный вопрос: да, собственно, что умозрительный взгляд на вещи говорит: типа что ну, человек приехал в деревню, значит, у него как бы все свое, он на всем своем. А как, собственно, строится экономика? То есть, этот так называемый фермер, который у которого есть козы, предположим, коровы, он, оказывается, должен еще и на работу ходить. Да. То есть никакого способа жить этим хозяйством. Дело в том, что много снято роликов, они в сети есть, на Ютубе, если люди захотят, они это все увидят. Там многие фермеры уже со стажем то же самое проблемы решают и объясняют. Они говорят, что э, это утопия, как считается горожанами, что ты уехал, имея какой-то капитал, ты тут построил фермерское хозяйство и живешь себе ни в чем себе, не отказывая. На одном фермерском хозяйстве в настоящее время прожить невозможно. Даже если, допустим, организовать рынок сбыта для того же молока. Рынок сбыта в отдаленных регионах, которые входят за черту 200 километровой дальности от Москвы это опять же утопия. Все, что ближе, да, можно организовать серьезный рынок сбыта с транспортом, со всеми вытекающими и с хорошим доходом. Что касается сельской местности, здесь уровень жизни совершенно другой. Понятие о деньгах тут тоже совершенно другое. Цены тут такие же, практически, как в Москве, это тоже утопишь, что цены здесь ниже. Нужно опять глупый вопрос о сгоражении. Допустим, там вот я понял, вы сказали, что общем, уровень жизни просто не позволяет покупать молоко, которое явно будет дороже, чем какой смысл его продавать по той же цене. Это же будет вряд ли выгодно, да? Продавать молоко по цене магазина. Это будет убыточно совершенно, потому что магазинное молоко, там идут огромные объемы. Оно идет, опять же, с химического индисфицированного сырья, то есть уже удешевленного. Следующий человек скажет: ну выйти в ближайшем большом шоссе. Там же ездят богатые люди мимо. Вы им выставляете, и они останавливаются и покупают. Вопрос, опять же, той же рентабельности. То есть, если человек выходит в шоссе, он сидит, тратит на это 10 часов своего времени, или 8 даже, светового дня, да, и за этот световой день у него покупают, ну, грубо говоря, там, литров 5 молока. То есть, как какова будет тогда рентабельность? он больше времени потеряет, не заработав практически ничего, за это время он мог сделать больше дел больше принести прибыли хотя бы даже себе свою личную шаг в сторону мясной вариант коров там бычков он тоже себя никак не окупает? тут мы сталкиваемся с проблемой конкуренции дело в том что во многих сельских поселениях во многих областях да существуют такие фирмы огромные холдинги как Мираторг. у нас они тоже есть поэтому конкурировать с монстрами у которых это все налажено поставленная цена будет естественно ниже чем в частном хозяйстве. Потом это, это не вот рентабельно. Вот даже приезжают, забирают на мясо, и оно намного. Рынок сбыта это все очень сложно организовать. Просто что такое мясное производство? Берем бычка, да, его надо вырастить желательно в кратчайшие сроки. Иначе, опять же, вопрос рентабельности идет. Вот сколько кормов на него уйдет? Значит, даже не берем кратчайшие сроки, мы выращиваем этого бычка, возникает вопрос, куда его сбывать. То есть найти какого-то покупателя, который тебе за твои красивые глазки даст хорошую сумму, это практически нереально. Как правило, присутствуют на этом рынке определенные личности, которые занимаются этим уже профессионально, у них это все постоянный поток, естественно, они скупают это все практически по себестоимости. То есть выйти на них не проблема, но это будет практически по себестоимости все, да, или в убыток. А если доставить какой-нибудь мясокомбинат такого нет что свободного приема. Типа, вот я привел быка, купить у меня». Раньше это было возможно. Сейчас мясокомбинаты занимаются, насколько мне известно, крупными поставками. То есть, именно один этот бычок он ни в какое сравнение, что называется, не идет. И забои ради одного бычка они не будут просто останавливать. Это первое. Второе. Они все равно понимают у участников этот товар, опять же, по сниженной цене. То Конечно. есть они его занижают по категориям. Там сразу. Категории разные, категория упитанности. Да, категория упитанности. То есть они тебе хорошего бычка, который у тебя средней упитанности, они его посчитают как площего. Вот, если ты согласен на ту цену, которую они тебе предложат, то, конечно, они, возможно, его возьмут, некоторые маленькие мясокомбинаты. А если вы его сами разделаете, то вам, опять же, его некому продать. То, опять же, мы сталкиваемся с вопросом продажи, да. И справки нужны. Нужны ветеринарные документы. Потому что если это единичная продажа, это может еще как-то проскочить. А если это не разовая продажа, то рано или поздно натыкаешься на ветеринарные вот эти органы, которые с тебя требуют соответствующий сертификат о том, что у тебя мясо чистое, что оно проверено. Это опять же деньги. Окей, okay, а последний вариант тогда. А вырастить для себя это тоже не рентабельно. То есть, вот вырастить и самому употребить. Все надо считать. Кто-то говорит, что это рентабельно, кто-то говорит, что это не рентабельно. Все считается. То есть, какие корма использовались, в каком процентном соотношении, если укормить, грубо говоря, пустой травой, которую еще ты сам косишь, то, конечно, это будет, наверное, рентабельно. Потому что Но затраты минимальные. Но вырастет ли он так быстро и в том весе, в котором он нужен. Ну, сразу вопрос: вы про кос своих считали что-то именно с циф цифрами в руках? Нет, мы ничего не считаем. А это ну, обычно хотя бы на глаз какое-то понятие рентабельности есть, то есть вообще. Скажем так, хотя бы так, на глаз, вот, ну, в вашей конфигурации, у вот, вас две козы и один козел. это вообще, ну, хотя бы сравнивая с магазинными ценами, это себя окупает, это выгоднее или, Если или сравнивать нет. с магазинной ценой, допустим, того же козьего молока, то, конечно, это рентабельно. Тут молоко свое, ты за него ничего не плачешь, ты плачешь только за корма, который ты вкладываешь в этих коз. Половина а. из этих кормов, опять же, естественная, в уголок. Потом неудобно, я подаю, у меня есть молоко, я могу спокойно с утра детям сварить кашу, потом из этого же мы вот научились делать сыр. Из этого же мы научились творог, и в основном это все едят. Но ничего, из этого вам некуда продать. То есть сами же потребить. Мы не пробовали продавать. Мы, а вот, продава... Проблема в нас... Проблема Не в выходе на людей, которые готовы это купить, а проблема в объемах. С двух кост не будет большого объема производства, и уж тем более, если мы это все частично, а то и полностью забираем на себя. То есть продавать что-то там в размере одного килограмма ну, это можно там для интереса один раз продать. У нас вот в этом году, кстати, козел себя сам окупил, можно так сказать. Если заниматься этим серьезно, шарит... да, это окупается. Я знаю примеры, где держат козла, и они этого козла направо-налево предлагают. То есть люди соглашаются, они устанавливают цену. Пожалуйста, они предоставляют козла, и козел окупает даже больше, чем кузыновый раз. Если это серьезный породистый козел, у него случка стоит может, к примеру, там тысяча, а то и полторы тысячи рублей. Вот, в этих случек может быть 10 штук. Вот считаем это пятнадцать тысяч. На газета быстро не заработаешь. В каком-то старом советском фильме, не помню в каком. Помню, там был сюжет такой, что там какой-то крестьянин, у него, по-моему, там две, что ли, лошади в хозяйстве, ему ставят в упрек значит, при коллективизации, что он зажиточный. А он показывает пальцем, он говорит, что я не зажиточный. И говорит: я деньги плачу, чтобы значит, к лошадям все время подвести коня. А конь как раз у настоящего кулака, которого у него нет ничего. У него там вот ну, такой все в прокат только сдает то есть сам он ничего не делает. Он только подпускает коня. Это есть. Если... сами они при этом же пса не держат, потому что, я так понимаю, его, не знаю, то ли опасно держать. Я уже слышал от, от специалистов по лошадям, что некастрированный конь просто опасен в управлении, поэтому никто в его не держит. И даже этот Бак Брэннамон сказал, что обычному человеку это просто не надо, если жить хотите. То же самое касается к вопросу о коровах, о быках. Бык некастрированный, он представляет из себя точно такую же, даже еще большую угрозу, нежели конь. В силу даже, опять же, своей мышечной массы и рогов наличия, как правило. А козел представляет угрозу? Представляет. В определенных обстоятельствах, да, представляет. Представляет. Козел может убить одним ударом. У -у -у. Из, из этого, я правильно понимаешь, что автоматически следует, что детей нельзя заставлять заниматься этими животными, да? Мы смотрим на то, если, например, бодается, клюется, мы это не оставляем. Мы это или не оставляем, или это переводится в разряд опасной скотины, который занимается человек, так сказать, ответственный за это. Который может управлять, и он знает, что у него хватит возможностей и сил справиться с этим. Ну, в общем, как правило, это мужчина в возрасте уже определенно больше 20 ну, лет. Вообще, получается просто физический риск, который всегда присутствует. Да, безусловно. Телесно. А сейчас у вас овцы есть? Нет. Нет. нет, нет. А нет, какова сожалею. судьба овец? Почему они были, потом их не стало? Опять же, проблема с пастбищами – это самая первая проблема, проблема с скотиной как таковой, дело в том, что овцы, они недаром считаются, что они очень тупые, то есть, у них мозговая деятельность, она намного хуже развита, нежели у тех же коз. У вот. них стадный инстинкт, они куда вожак, туда и стадо идет. То есть, их надо содержать в каких-то определенных пастбищах, их как-то огораживать, чтобы они никуда больше не ходили, не терялись там, не перелазили на другие места запретные. И всего того, что мы находимся в сельском поселении, овцы эти могут залазить куда не надо, будут огромные проблемы с соседями, так скажем. Но раньше этих проблем не раньше было. Раньше этих проблем не было. Потому да. что были у всех. Потом, когда мы вот сюда приехали, тут же начали как, так как мы не пьем, ага, у них свое хозяйство. И здесь я, проблема началась с того, что, что это такое, как-то они не пьют. А почему-то у них есть, а у нас нет. Вот эта проблема тоже существовала. Факультативный вопрос, если, допустим, выгнать на выгон овец или коз, тут вроде лес рядом, это хищники, представляете, какую то тоже? Очень серьезную. места относительно дикие, хищников им полно еще не факт, что это будет проблема именно хищников. Сейчас и люди пошли не очень честные на руку. Случаи были неоднократные, что скотину уводят, режут. И это у нас стр... есть, кор... Стреляют. Богу, корову нужно что, охранять, что ли, если ее привязать, там или к козу. Нет, если ну, ее привязывают, привязывают. где-то недалеко от сельского поселения, нет, она в охране не нуждается. Если ее привязывают относительно далеко от сельского поселения, там на пушке леса или еще где-то, то да нужна охрана, потому что неизвестно, что там будет. стадо волков может выйти, или может какой-нибудь охотник там проезжая мимо посмотреть его бесхозная скотина он ее быстренько стрельнет, разберет. у них это все профессионально. Ровно, полчаса ровно два года назад вышли лисы прямо в деревню. у нас же закон для людей сделаны все. и чтобы отстрелить лису надо, чтобы значит, глава поселения дал согласие свое. это должны быть случаи. вот у нас как раз два случая было на ребенка нападение и на женщину. и хорошо там был мужчина, который выбежал с лопатой, да, и женщину это отбили. И от только лисы? тогда, да, отбивали от лисы. И только тогда дали разрешение на отстрел. И у нас выезжали мужчины, у которых есть оружие, разрешение на оружие был отстрел. У нас сами был случай, когда царапала ребенок, прибралась. Лисы вот. забирались даже в райцентр, центр а по лиса, райцентру. Это дело страшное, мы не знаем, она. Больная, здоровая, все равно делаются прививки. Прививки очень тяжело переносится. Что касается дикой скотины, тут факт такой, что раньше это все было централизовано. Раз в определенное количество времени давалось разрешение на отстрел лисы-волков. Выезжала бригада егерей, и они защищали эти лиса. Сейчас этого нет вообще, то есть волки размножаются сколько хотят, как хотят. Лисы тем более. Никому это не интересно. Поэтому это представляет собой определенную угрозу. Потом проблем не было до тех пор, пока работал колхоз. Здесь забивали скотину, и все эти лисы, все эти животные находились там на убойнике. Сейчас убойника не стало, они пошли по деревне. У нас многие держали гусей на конце деревни, и им пришлось гусей выводить. Потому что для лисы никто не будет держать для дикого животного все изощрения и человека, они представляют особые сложности и угрозы. Бывали случаи, что те же хори и те же лисы, они пробирались через все вот эти вот ухищрения и умудрялись утаскивать птицу, в частности. Можно, так сказать, подводя черту, вот опять же, возвращаясь к коту Матроскину с его двумя там этими коровами. Это вообще реалистично, то, что там показано? Насколько реалистично? Ну, если вы помните, конечно, содержание троиц просто это реалистично, но в определенных условиях. В случае, если есть какая-то финансовая подушка, в случае, если есть свободные руки, в случае, особенно, если это хозяйство находится не сильно далеко от какого-нибудь крупного города, Ну, в идеале мы берем Москву, конечно же. Если брать черту Подмосковья, да, я думаю, там таких хозяйств очень много, и в некоторых из них, я думаю, и коровы бежат. Ну, Матроскин по сюжету, во-первых, они нашли клад, это я помню. Вы это, опять же, финансовая составляющая, это самое, да. По сюжету коровы у него были в прокате, не знаю, что это значит и было ли это вообще, насколько это реалистично, маловероятно. В-третьих, я помню, у него была проблема сбыта, потому что Шарик жаловался, что везде молоко, включаем и ванник, то есть девать ему вот даже там некуда. Хотя потом Матроскин же говорил, давайте молочко на базар возить. То есть, иными словами, то, что там показано, просто не может быть, потому что не может быть. По крайней мере, в отдельном доме никак. Ну, очень сложно, очень сложно. А если бы это было село организованное, там если есть колхозный бык, да, там, колхозный пастух. И если молока будет в тонну, то будет приезжать машина забирать. Тонна с села? Тонна... тонна с точки. Неважно, село это или что. А Минимальные. Дует сами, что ли, как, как его собирают, я не пойму, ведрами приносить? бидонами, ведрами или это централизованная какая-то дойка идет они машинная. Не, не боятся сливать, вот человек молоко, они просто берут. Сливание, они это проверяют... проверяется жирность, проверяются параметры основные, да. которые важны они для молзавода. Они сразу мол выезжают с аппаратуры. В общем тонна с точки. Да. Да. А это выгодно по деньгам. Предположим у вас есть тонна, это выгодно по деньгам будет. Все зависит от цены закупки этого молока. Конечно, на настоящий момент это не сильно выгодно. Цена тоже опускается закупочного молзову. Скажем так, жить То есть можно и прийти уволиться с работы. Не нужно больше на работу ходить, заниматься только этим. Нет, можно нет, этим это нет. в любой момент. Может, что угодно. Что такое хозяйство? Это могло сдохнуть. Это может какой-то траву съесть, заболеть. Это если в случае чего нужно лекарства закупать, ветврача. Ветврач тебе просто так не приедет. Тоже это деньги. Все. Это является подспорьем, но не основным видом заработка. А ваши излишки молока идут сейчас на свиней, да? да. Они у вас, излишки тоже есть, да, даже с двух коз? Ну, да? На данный момент, да, сейчас же пост идет. Да, кстати, хороший вопрос. Что делать в православном фермерском хозяйстве посты? Покупать большой морозильник, очевидно, да? Ну, примерно Да. Так. Что касается мяса, да, что касается всего остального, яйца, они хранятся до трех месяцев, то есть это не страшно. А что касается молока, ну... Или в хозяйство использовать, или куда-то забывать, да, потому что это продукт Ну, вот у нас проблема то, что мы не умеем продавать. Мы не можем. Ну, то есть, на, на навыки ведения бизнес-торговли. Да. да. Познавательно было, вот, конечно, разбили мечты о коровке, и реалистичность Матроскина поставлена под большой вопрос, как я понимаю. По крайней мере, в нашем сегодняшнем вот, да, мире. 2019 год, одна очень немосковская область. Ладно, спасибо за беседу. Пожалуйста. Может быть, что-нибудь еще спрашиваю, если придумаю.